Друзья, всех приветствую, вы попали на канал Икигай Сейчас на рынке присутствует паника, очень много негатива И многие люди просто не знают, что сейчас делать Они в панике продают себе в убыток, они совершают необдуманные поступки и так далее Так вот, этим видео я хочу принести вашу голову ясность ума То есть я проанализирую, сделаю подробный анализ биткоина и эфириума И по имеющейся на графике информации мы составим наиболее вероятные сценарии И я дам конкретный план действий по каждому из них Но, во-первых, я хочу прокомментировать криптовалюту Луна Давайте мы все это дело на графике сотрем Итак Луна у нас совершает просто историческое событие минус 84% буквально за пару дней а UST стейблкоин, который должен стоить 1 доллар, упал на минус 51% давайте зайдем также на криптоком Terra USD стейблкоин стоит 0,4 доллара в принципе на стейблкоинах имеется определенная волатильность то есть они иногда выходят за рамки одного доллара и конечно же есть вероятность, что UST восстановится мы уже видели подобную ситуацию с стейблкоином USDN абсолютно такая же ситуация была то есть, давайте открою общий график, была вот просадка огромнейшая и цена в итоге а, со временем восстановилась Сможет ли восстановиться UST, это естественно мы не знаем, но есть вероятность, причем я думаю, что вероятность того, что UST восстановится больше Хотя ситуация настолько сейчас негативная, что в это даже не верится а, И луна, давайте возьмем луна, луна сейчас стоит а, 4 с половиной доллара. И в интернете хочешь сейчас мем Что доберется до 1 доллара раньше Луна, Тералуна или стейблкоин UST. Очень забавная и интересная ситуация Итак, давайте перейдем на график Что мы с вами здесь видим а, Здесь у нас после восходящего тренда Вырисовалась двойная вершина То есть раз вершина Два вершина И вертикальный дамп Подобную ситуацию мы уже видели только в локальной картине Здесь у нас было также повышение Раз вершина Два вершина и вертикальный дамп. Это характер движения. То есть характер движения остается неизменным. Глобальная картина просто повторяет более локальную коррекцию. Соответственно, по локальной картине мы с вами можем предположить сценарий более глобальной картины. Давайте с вами разбираться. Я нарисую уровень Фибоначчи от минимума до максимума данной вершины. Вот таким вот образом. Мы видим, что цена у нас добралась практически до значения 2.618. И примерно от этого значения произошел отскок, то есть от золотого сечения. Рисуем то же самое в данном месте. От минимума до максимума а Мы видим, что цена у нас дошла до значения 2.618 по Fibonacci И немножко его уже занизил То есть ушла ниже Так вот, моя первая покупка UST Уже давно я покупал по цене 51.2 цента Вот в данном месте Соответственно, я посмотрел на эту ситуацию И немножко усреднился То есть купил еще на 100 долларов Вот в этом месте По цене 7.30 с чем-то Вот моя сегодняшняя покупка Цена 7.39 долларов Я купил 13 лун И зайдем мы в портфельчик Первая покупка 51,02, вторая покупка 7,40. Смотрите, в прошлый раз я купил две луны на 100 долларов по этой цене, по 51 доллар. И теперь я купил 13,5 лун. По цене 7,4. Абсолютно такую же сумму 100 долларов. Все свои покупки я публикую в Телеграм, и также я публикую туда сразу анализ, который я делаю. Ссылочка будет в описании. Сейчас ситуация на рынке интересная, поэтому я публикую туда много постов. Далее, смотрите, поскольку это более глобальная коррекция, давайте мы смотрим эти уровни Fibonacci и зайдем на дневной таймфрейм. А, смотрите. Здесь мы видим скопление Небольшое скопление в данном месте Потом уже образовался самая двойная вершина и вертикальный дамп Так вот, дамп ушел чуть ниже данного скопления По сути, если мы возьмем за основу более локальную картину Давайте немножко отдалю график То это вполне стандартное движение Поскольку цена в пятиволновой структуре обычно корректируется до четвертой волны Теперь я открываю более глобальную картину Более глобальная картина И что мы видим? Раз, два, три, четыре, пять и коррекция, коррекция до четвертой волны, соответственно чуть ниже находится уровень 3618, а именно на значении 3.0 и как раз таки на этом значении мы уйдем чуть ниже Данных минимумов Которые были на четвертой волне Поэтому если к завтрашнему дню Цена спустится у нас до значения 3 И будет там болтаться Я совершу третью и последнюю покупку Далее уже буду наблюдать То есть по итогу я инвестирую в этот актив 300 долларов И смотрите кстати То есть моя цена была на значении 51 Я купил по цене 7 и 3 И моя средняя цена спустилась до 12 То есть если цена совершит вот такое вот движение То я уже буду в плюсе Если я куплю также по 3 То моя средняя цена спустится еще ниже И как раз таки она будет располагаться Цена предполагаемого вне рынка То есть в районе четвертой волны Если цена хотя бы восстановится от текущих значений До своего максимума То я уже получу примерно 2000% прибыль, То есть мои 300 долларов умножатся в 20 раз Поэтому как обычно, что мы делаем? Соблюдаем риск менеджмент Многие говорят, что это скам Возможно это скам, я этого не знаю Но тем не менее, я пользуюсь возможностью И принимаю на себя риски Потерять я могу в итоге 300 долларов А получить я могу в десятки раз больше Это совершенно логичный риск менеджмент Идем с вами дальше теперь самое интересное криптовалюта эфириум что он здесь образуется смотрите у нас здесь образуется естественно голова и плечи а фигур технического анализа плюс ко всему линия шеи уже была пробита то есть фигура полностью сформирована а потенциал головы и плеч равен ее голове то есть потенциал находится на значении 1000 долларов у нас здесь вырисовывается вот такой вот нисходящий тренд если мы Реализуем потенциал головы и плеч что вот примерно совершим вот такие вот движения Вплоть до уровня 1000 по тренду А теперь смотрите, абсолютно одинаковую картину Мы видели в прошлом бычьем рынке Смотрите Раз плечо, голова, плечо И полная реализация головы и плеч То есть потенциал головы и плеч равен, естественно, ее голове И это значение находится на значении 100-80 Цена дошла ровно до этого значения по потенциалу Соответственно, что мы здесь видим на графике Раз, два, три, четыре, пять Образование головы и плеч И медвежий рынок Здесь то же самое Раз, два, три, четыре, пять Образование головы и плеч И, соответственно, медвежий рынок Не находите ли вы, что то, что нам показывают Это очень сильно подозрительно То есть нам, по сути, рисуют формацию Смена тренда, причем абсолютно одинаковую формацию, которая была в прошлом цикле Хочу вам напомнить, что очень многие сравнивали текущий бычий рынок с прошлыми циклами В итоге там вырисовывались одинаковые движения, но со временем рынок просто сломал эту формацию То есть людям сначала показали все это дело, а потом рынок всех обманул Смотрите, для примера на Тотале также вырисовывается голова и плечи, общая рыночная капитализация Далее общая рыночная капитализация альткоинов, также уже вырисовалась голова и плечи, нисходящая формация, и по сути все формации на графике говорят о понижении. Для тех, кто считает, что это очень подозрительно, есть второй сценарий. То есть медвежий рынок, это у нас первый сценарий. Смотрите, я взял фрактал предыдущего медвежьего рынка и просто подставил вот сюда вот. Смотрите, как похоже получается. То есть мы дойдем примерно до значения 1000, это и будет дно медвежьего рынка, то есть падение на 80%. Теперь смотрите, в локальной картине мы с вами видели вот такую вот формацию. Раз, два, три. Вырисовываюсь голова и плечи. Линия шеи была пробита, но потенциал головы и плеч отработал только наполовину И цена развернулась раньше и, естественно, пошла на повышение Если мы возьмем за основу то, что это все огромная медвежья ловушка То мы можем совершить подобное движение Отработать потенциал головы и плеч только наполовину Возможно даже показать пробитие вот этого вот уровня, который находится в данном месте Это уровень 1800-2000, а потом резко пойти на повышение Я подставил фрактал той ситуации и смотрите, что получается в этом случае То есть мы можем на эфире потенциально дойти до значения значение 1800-2000, здесь даже присутствует небольшой дамп, небольшой сквиз, чтобы как раз таки все поверили в это падение, а потом резко развернемся, и это все будет одной большой медвежьей ловушкой. Я обозначил для вас два сценария, я знаю, что среди моих зрителей есть те, кто придерживаются медвежьей стороны Есть те, кто придерживается бычьей стороны Так вот, вы сами решаете, какой сценарий выбрать И какому сценарию вы будете следовать Если вы придерживаетесь бычьего сценария То основная цель для покупки Это диапазон примерно 2000 долларов Именно здесь можно совершать крупные покупки Если вы приняли сторону быков Если же вы придерживаетесь медвежьей стороны, то основная цель для покупки будет находиться в назначении 1000$, долларов. это потенциальное дно рынка. Соответственно второстепенная цель, то есть здесь также можно прикупить эфириум, находится на 2000$. Какие у нас присутствуют риски? То есть те, кто придерживается медвежьей стороны, они могут просто не дождаться этого дна и рынок улетит без них. А те, кто придерживается бычьей стороны, они будут терпеть некоторые убытки, в случае, естественно, медвежьего сценария. Поэтому и с одной, и с другой стороны присутствуют свои риски и свои плюсы и минусы. Решайте сами, за кого вы будете. Напишите, кстати, в комментариях, какую сторону вы принимаете, быков или медведей. Я еще год назад говорил вам два сценария, но при этом при двух сценариях мои действия остаются совершенно неизменными. Смотрите, первый сценарий раз, два, три, четыре, пять, то есть нас будет пять волн роста, и мы находимся в четвертой волне. И второй сценарий, медвежий раз, два, три, четыре. 5, и здесь у нас начнется медвежий рынок При этом в обоих сценариях мои действия остаются совершенно неизменными Я просто продолжаю покупать на падении по своим целям У меня такая стратегия, что сценарий совершенно не имеет значения Вы можете придерживаться моей стратегии То есть покупать каждый день на просадочке Либо выбрать свою стратегию К примеру, вы хотите выделить на эфириум 20% от вашего капитала Здесь вы можете купить на 10%, и здесь вы можете купить на 10%, в случае, если вы придерживаетесь медвежьего сценария. Или здесь вы можете купить на 5%, а здесь вы можете купить на 15%, если вы уверены в том, что рынок туда дойдет. Можете выбрать любую стратегию. Лично я привык каждый день делать одни и те же действия. То есть это моя философия, это моя концепция. Я, значит, встаю с утра, выпиваю стакан воды, потом делаю утреннюю зарядку, принимаю контрастный душ, Три яйца ем, протеиновый батончик Потом читаю библию, потом записываю видео и так далее Каждый день я совершаю одни и те же действия, если нахожусь дома Поэтому я выбрал для себя стратегию инвестирования абсолютно каждый день Также я обозначил цели для фиксации прибыли Это 6 тысяч, 11400 и 14100 Если у нас реализуется первый сценарий, то есть медвежий Я добавлю дополнительные цели для фиксации прибыли Поскольку моя средняя цена спустится намного-намного ниже Она будет примерно вот здесь вот Или даже еще ниже а Теперь переходим к биткоину Здесь ситуация еще более Интересное. Давайте начнем мы с сначала. Первый медвежий рынок на биткоине, первый такой более масштабный медвежий рынок на биткоине, имел зигзагообразную форму. А второй медвежий рынок на биткоине имел форму нисходящего треугольника. То есть вот наш треугольник, это, естественно, фигура технического анализа, которая отработала свой потенциал. Теперь что мы видим здесь? В более глобальной картине вырисовываются две вершины. раз Два. Вот эту вот небольшую коррекцию я за вершину не считаю. Для меня это остается двойной вершиной. И головы и плечи я тоже это не считаю, поскольку в моем видении это не голова и плечи. Для меня это двойная вершина. И эта масштабная фигура сфинического анализа имеет потенциал... До 14 тысяч Плюс ко всему Здесь в более локальной картине Вырисовался медвежий флаг Который мы с вами уже обсуждали Потенциал у этого медвежьего флага Располагается на значение 20 тысяч долларов То есть опять-таки подмечаю Что здесь на графике вырисовываются сразу две формации Указывающие на понижение Нам прям в открытую Причем очень открыто показывают медвежий сценарий Зачем? Не знаю Далее обратите внимание на интересную закономерность Что мы видим в первом медвежьем рынке на биткоине? Мы видим э, раз движение Потом коррекция и дальнейшее движение вниз. И если я нарисую уровень фибоначи от максимума до начала первой коррекции на повышение в медвежьем рынке, то что мы получаем? Смотрите, раз, два. Золотое сечение по фибоначи находится ровно там, где было дно рынка. Причем мы дошли до него с квизом, не просто постояли в консолидации, а здесь был именно сквиз. Немножко приближе, чтобы было виднее. То есть вот золотое сечение, мы стукнулись ровно в золотое сечение и отправились на повышение Здесь прослеживался четкий нисходящий тренд Теперь возвращаемся к нашей ситуации Если мы предполагаем, что медвежий рынок начался здесь, то вот то самое движение от максимума до начала первой коррекции на биткоине Вот раз, два, три и так далее Так вот, я вновь рисую урни Фибоначчи по этому движению и мы получаем... Что золотое сечение Фибоначчи находится на значении 20 тысяч долларов Там же, где и потенциал медвежьего флага Соответственно, предполагаемое дно при медвежьем сценарии, при медвежьем рынке, это 20 тысяч долларов Еще хочу напомнить, что это у нас нижняя граница желтой зоны, которую мы здесь отмечали А я напоминаю, что биткоин никогда не уходил ниже этой желтой зоны, если он ее пробивал Ну и, соответственно, переходим к бычьему сценарию Риторический вопрос, зачем нам показывают? Две формации, которые указывают на понижение Никакого хайпа биткоина не было Мы по сути здесь стоим в консолидации Учитывая то, что хайпа биткоина не было И то, что нам показывают формации, указывающие на очевидное понижение Это наводит на определенные мысли А вдруг это медвежья ловушка? Если мы придерживаемся бычьей стороны, то сценарий будет примерно вот такой вот мы сквизанем до уровня 27-28 тысяч, потом резко откатимся и направимся на повышение Если же у нас будет медвежий сценарий, то у нас будет движение примерно вот такое вот В итоге основная цель для покупки при бычьем сценарии это естественно 27-30 тысяч Мы сейчас находимся как раз таки в этой зоне А при медвежьем сценарии 27 тысяч это второстепенная зона для покупки Далее 20 тысяч это основная цель для покупки и 14 тысяч это дополнительная цель для покупки Поскольку у нас здесь также имеется потенциал от вершины которая располагается на 14 тысяч но учитывая то что очень многие факторы указывают на значение 20 тысяч я делаю 20 тысяч основной целью для покупки при медвежьем сценарии соответственно распределяем свои средства так чтобы постепенно покупать на этих целях хочу напомнить что в случае и с биткоином и с эфириум в итоге мы пробьем глобальный максимум и направимся на дальнейшее повышение поскольку рынок постоянно растущий только мы можем это сделать либо вот так вот смотрите раз два три четыре 5. Это называют последняя финальная пятая волна Либо мы можем сделать это вот так вот Это 4, 5 Здесь у нас медвежий рынок И только после медвежьего рынка мы направимся на повышение Также учитывая сроки предыдущих медвежьих и бычьих рынков Я предполагаю, что оба сценария закончатся в конце — начале следующего года, то есть в конце текущего года и начале следующего года. Чтобы было более понятно, то есть медвежий рынок заканчивается, предположительно, в конце этого года. и, соответственно, бычий рынок заканчивается, предположительно, в конце этого года. Оба сценария имеют одинаковый срок реализации. Лично для меня срок не имеет значения, поскольку я изначально планировал инвестировать на несколько лет вперед. Итак, друзья, сами решайте, какого сценария придерживаться. Пишите в комментариях, кстати, «бык» вы, вы или «медведь», и э, для меня, естественно, ничего не изменилось, то есть я изначально Планировал откупать все падение, будь это четвертая волна или медвежий рынок Я еще год назад об этом говорил И моя зона для покупки это от 40 до 20 тысяч В моих действиях абсолютно ничего не менялось Я как год назад делал это, так и сейчас я делаю это же Просто на падение люди начинают паниковать и продавать себе в убыток А я постепенно накапливаю Опять-таки при реализации первого сценария Моя средняя цена спустится намного-намного ниже. И я добавлю себе дополнительные цели для фиксации прибыли. Поскольку когда цена вырастет, я могу зафиксировать 100%, вывести вложенные средства и уже на остальные средства, которые у меня останутся, получать прибыль. Друзья, если вам понравился такой разбор, ставьте на видео лайк, пишите в комментариях ваше мнение, быквы или медведь. И плюс ко всему я планирую разобрать таким же способом другие альткоины. Если вам это интересно, пишите в комментариях. То есть обозначить конкретные цели для покупки и для фиксации прибыли. Ну и естественно наиболее вероятные сценарии. Всем желаю всего остального лучшего. Всем профита, побеждайте и всем пока.